Казанском университете продолжает свою работу, выездная бригада университетской клиники по вакцинации против COVID-19 для студентов и преподавателей вуза. У меня никто из родственников не болел, я тоже не болела, просто решила обезопасить и себя, и родственников на будущее. 19 апреля в Казанском университете прошла всероссийская акция, посвященная жертвам преступлений против советского народа года Великой Отечественной войны. Конечно же вспомним все то, что происходило ранее, посмотрим фильм и в дальнейшем оставим частичку памяти, для того, чтобы можно было через время узнать то, какие у нас были чувства. Топовые спикеры из Москвы, Питера и Казани делятся опытом работы в СМИ и креативной индустрии. И все это с 19 по 21 апреля в Казанском федеральном университете. Не врать. Это реально единственный рабочий инструмент. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Екатерина Лазарева. В Казанском университете продолжает свою работу выездная бригада университетской клиники по вакцинации против COVID-19 для студентов и преподавателей вуза. Все подробности далее. В Казанском университете продолжается вакцинация спутником ВИ среди студентов и преподавателей. Число желающих растет. Так, в четверг привилось около 100 человек. Прививка делается дважды. После введения первого компонента вакцины спутник ВИ должен пройти 21 день. После вакцинации не нужно мочить прививку, переохлаждаться, перетруждаться, ходить в спортзалы, в бассейны. И не принимать спиртные напитки в течение трех дней. Потому что организм и так нагружен, он работает, вырабатывает антитела. После прививки студенты поделились с нами, почему важно прививаться. У меня никто из родственников не болел, я тоже не болела. Просто решила обезопасить и себя, и родственников на будущее. И упростить себе жизнь, потому что сейчас лето. И предстоят поездки в другие страны, можно сказать, где открыты границы. Я думаю, ковид... Еще не закончился, нужно быть осторожным, поэтому важно как бы иммунитет поддерживать и возможности, получается, обезопасить себя. У меня родственники, получается, почти вся семья переболела. Вот я в тот момент был с ними, но не заболел. Поэтому, думаю, у меня, конечно, иммунитет хороший, но как бы, береженного а боб бережет. Желающие привиться также могут обратиться в университетскую клинику по адресу улицы Вишневского, 2А. Запись по телефону 233. Тридцать ноль-ноль. Никитина, Виолетта Басса, Универньюз. В Казанском Кремле состоялась церемония награждения по итогам реализации комплексного проекта «Культурное наследие. Древний Болгар и остров Град-Свияжск» и первого этапа проекта создание сети полилингвальных образовательных комплексов «Адемнар» в республике Татарстан. Благодарственное письмо вручили директору Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Радифу Замалединову.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 Во время приветственного слова первый проректор КФУ Минзарипов Рияз Гатаулович на церемонии открытия Всероссийского ежегодного образовательного форума Russian PR Week отметил, что все медийщики – идеологи. Они должны не просто манипулировать сознанием аудитории, а ставить перед собой задачу воспитывать высоконравственных граждан. О том, каким опытом может поделиться Россия в области маркетинга со всем миром, расскажем в следующем сюжете.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 Это реально единственный рабочий инструмент. Вообще в лакшери сегменте ключевое это история. И когда ты рассказываешь историю и показываешь ее со всех сторон, не приукрашивая, потому что там уже очень много, что ты можешь копать и что ты можешь использовать. Люди чувствуют эту искренность. И второй принцип, ты не продаешь. Тебе не нужно, чтобы человек выбрал тебя. И когда ты не насаждаешь людям это, они чувствуют, что у них есть выбор, они больше доверяют, и они понимают, что это действительно люкс, это уровень, тебе не нужно ничего доказывать. Ты уже и так про себя все. Знаешь, это принцип. Принимай меня такой или уходи. Мы привыкли ориентироваться на западные тренды Америки, но в России тоже колоссальный опыт, который мы можем экстраполировать на весь мир. Самый главный опыт – это организация очень классных мероприятий, о которых говорят все бренды, с которыми мы сотрудничаем. У них нет настолько продуманного желания предвосхитить вообще все, что может произойти на мероприятии и создать вау-эффект. У нас в России он есть. Это откликается нашему менталитет ты заходишь и все таки боже мой как круто и очень часто когда например штаб-квартиры делают глобальные запуски присылают нам гайдлайны они прям в письмах мне пишут французы и ксения вот так вот мы делали в нью-йорке так мы делали в париже но вы можете особо не смотреть потому что в россии будет круче пришлите нам концепт мы его в следующем году имплементируем потому что вообще-то вы делаете намного класснее чем мы мы о многом не думаем и иногда они даже на этапе подготовки мероприятия уже с нами советуются и они даже советуются на этапе подготовки коллекции а как думаете, каким образом вот ее лучше презентовать, оформить, как лучше строить коммуникации? Потому что вот наше русское стремление себя показать, оно на самом деле здесь очень хорошо работает, и у нас намного лучше получается и в сфера, и в люксовом сегменте в том числе, нежели у зарубежных коллег. У тебя еще есть шанс стать участником форума в официальных аккаунтах Russia PR Week ВКонтакте и Инстаграм Доступна ссылка для регистрации. Илья Андреев, Ленардо Влетяров, Универньюз. News.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 на этом все. В студии была Екатерина Лазарева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!